Итак дорогие друзья всем привет и это видос по блокпост мобайл погнали И как вы догадались да у нас сейчас на балансе находится 215 золотых монеток Ну или как это называется наверное тут ну вот в общем-то монетки и сегодня мы будем открывать кейсы. Кейсы, да. Давайте посмотрим, что выпадает здесь. А здесь кейсы у нас не на оружие, а на скины. Но на оружие, конечно, потому что их надо прокачивать, само собой. А, вот таким вот способом. А как, кстати, добыть аук? Аук. Аук у нас как-то добывается вообще? Или... А, стоп, он вот так идет. Тарт. А, ладненько, ладненько, ладненько Что-то немножечко я, наверное, не понял Ладно Давайте откроем Давайте посмотрим сначала, что здесь падает Так, окей, я увидел Здесь у нас падает мм, Даже легендарные какие-то пушки Вау Тут даже качество есть Качество есть, да Давайте посмотрим, что здесь падает угу. Вот так Да а здесь у нас падает, так, нож, нож, нож, тут здесь падает нож, Керабит. Кстати, пацаны, кто шарит за блокпост мобайл? Вот смотрите, премиум статус, ну вот премиум, да, 500 э, золотых монет, 500, внимание. И вы, типа, получаете вот такие вот, типа, плюшки X2 к опыту, к синям монеткам, вот такие скины, Прайм uh, обвески вот эти. И, внимание, вы получаете керамбит. Получаете сразу керамбит. Но. Я никогда не донатил в эту игру. Типа, вот у меня всего лишь 7 уровень. Я только сейчас донатил И смотрите, заходим, листаем, у меня керамбит. Uh, пожалуйста, объясните, откуда он у меня? Он у всех есть? Или типа. Я вот этого не понял. Ну ладно. Давайте сначала тогда откроем, не знаю, вот этот кейс. Тут падает, например, что-то на АВП. Вот АВП тоже, АВП. Ну, так, или не знаю. А как перевести монеты вот в это? Тут же как-то можно было, да? Вот, да, 10 золотых монет в 1000. Ага. 1000. А тут кейс стоит 2500. Давайте тогда один. Один. Так. На живой откроем. Вот этот. Тут на же, да. 2 500. Так. Сейчас еще, значит, переведем. Так. Еще 1000. И еще 5. 1, 2, 3, 4, 5. Вот. Давайте откроем. Вот. Ты на живой, да? Да. Ты на живой. Погнали. Куплено. А как открыть? В инвентаре? Кейсы? А, тогда давайте сначала купим, а потом все откроем. Потом все откроем. Так, тут у нас падает тоже ножи, тоже ножи. Давайте купим. Два купим. Так, монет у нас 140. Давайте еще вот это два купим. Так, что тут падает? А, тут легендарные, да. Ну, и, наверное, пока хватит. Пойдемте открывать, пойдемте открывать. Если что, еще докупим. Сколько у меня монет осталось? Монета у меня девять... 9... Девяносто 90 осталось. Девятьсот, хотел сказать. Так, давай. А это что? А, это скины мои уже, которые есть. Я понял, я понял. Так, ну давайте. Кейсы. Давайте сначала откроем такой лайтовенький. Полетели. Давай. Ну, эммочка выпала. Давайте установим скин. Это, ну, кстати, вот это больше мне нравится, чем вот печенька какая-то или что это. Так какой же ки... Кей... Давайте сначала вот этот откроем с ножом. С ножом. Погнал. Опа, опа, почти нож выпал. Блин, так близко. Но выползки наук, кстати, синего качества. Ну ладно, это уже хоть что-то. Давайте вот этот кейс откроем. Тут нам может выпасть. Конечно, хотелось ВП, потому что я с ВП в основном тут играю и на Калаше. На калашик у нас тут только... А на калашек тут и нет. А, нет, синий. Ну, надеюсь, хотя синий калашик, если что выпадет, они а там Давайте, нож, нож! Блин, Юмп. Ну ладно, ладно. Давай откроем. Блин, даже не знаю. Давайте теперь разбавим немножко. Вот этот купим, что ли. Наверное. Так. А, вот тут сразу можно было, да? Раздел находится в разработке. Это типа обмен оружием или что-то? Так. 500 Так. 20 монеток. И еще 5. Обменять, обменять, обменять, обменять. Так, погнали. А, 500 а, недостаточно монет. Что? А, еще надо обменять. Ну, давайте выйдем отсюда. Тогда тут обменяем. И пойдемте. Так, где магазин? Вот он магазин. Купим. Так, тут он на что? Тут падает калаш. Тут падает калаш. Ага. Авик такой типа зимний. А можно как-то приблизить прям? Нет, нельзя. И вот такой авик. Ну, красный мне, наверное, фиг выпадет. А вот тут падают ножи. Причем такие ножи прям к... прикольные, прикольные. Но тут калаш не падает. Но тут даже ножи типа синего качества есть. И дигл. Ну, я буду насчитывать на керамбит. Поэтому я куплю все-таки данный кейс. И давайте его откроем. Давайте его откроем. Давайте. Полетели. Полетели, пацаны. Блин, опять почти. Опять. Опять. Около ножа. Около ножа. МП-5. Блин. Я даже не знаю, что это за невезение мое. прям. Не знаю. Но тут, конечно, хочется прям выбить АВИК. Он такого прям легендарного цвета. Ну, либо Новую Айс. Ну, либо вот вот этот АВИК Волт. Ну, либо Калашик. Ладно, погнали. Давайте открывать. Давайте открывать. Так, и нам выпадает ПОЧТИ! Два красных просто пролетело рядом. Два красных рядом. Блин, ну что за невезение, ну хотя бы какой-то такой калаш Ой, калаш, говорю, этот, АВП, АВП Ну хоть какой-то калаш будет да что, с калашом этим привязался, Авик? Так, ну у нас остается последний кейс М -м -м -м, ну тут охота бабочку Тут охота, конечно, бабочку Блин Ну либо АВП какой-нибудь тоже ну, либо вот калаш. Калашик тоже, кстати, прикольный. Ну или.. Эмочку. Эмочка тоже прикольная. Ладно, давайте открываем, пацаны, закрываю глаза. Так, крутится. Крутится, я слышу. Так. АВП. Ну вот я, конечно, на записи посмотрю, около чего она там осталась. Но, кстати. Я, наверное, одену вот этот. Он как-то более. Солидно что ли смотрится? Не знаю, типа вот так вот. И давайте, короче, прокачаем мне калаш. Нет, стоп. Аук. Или. Или не аук. А что нам вп надо? А ВП это что? Прицел. Кстати, вот этот прикольно тоже скин. Ну вот, кстати, вот вроде выглядит легендарно, но вот как по мне вот это даже лучше будет. Вот это даже как-то лучше будет. Блин, не знаю. Давайте что-нибудь это прокачаем. Так, давайте э, возьмем монетки. 5000 нет так обмен обмен обмен и давайте напоследок еще купим кейс за так тут нужи. нужны даже не знаю блин давайте все-таки с ножом с ножом погнали так нет сначала прокачаем калашик сначала прокачаем калашик так это я вчера поставил, нас стриме, кстати, поставил. Так, умешает время доставания оружия. Так, покупаем. Так, и куда его нужно установить? Вот, сюда устанавливаем. Так, извиняюсь, я что-то вышел. Прицел. Вот, прицел то, что надо. Прицел просто то, что надо. Так, прицел. О, все, у меня открылся новый прицел. Так, на этом все, да? Нет, у меня еще тысяча есть. У меня еще тысяча есть. Так, и получается это что? Это что? Отображение точки попадания пули. Ага. А это что? Снижает разброс... О, блин. А оно 2000 стоит. Блин. Вот это, конечно, хотелось бы. Вот это, конечно, хотелось бы. А, так, а вот это что сделает? Выбирает вспышку от выстрела. Аааа. -а -а. Ну я даже не знаю необходимое предыдущее. ну это все равно придется покупать и типа тебя а а я думал это типа вот сюда ставится ну ладно ну калашик прокачан теперь хотя бы все есть из этого и будем дальше прокачивать будем конечно же дальше его прокачивать если вам понравится блокпост мобайл на моем канале будем его снимать будем снимать так, и давайте откроем последний кейс. Последний. Кстати, тут кланов нету, вы не знаете. Может будет клан создать, если вы понимаете, о чем я. ВСП, ПП. Так, давайте, погнали. А где кейс это? А что это? Два? А-а-а! Это типа мне может выпасть. О-о-о! Вон оно как. Ну ладно. Ладно, давайте открываем последний кейс. Надеюсь, вот что-то выпадет прям такое, что я аж офигею. Давай. Выдай мне что-нибудь красное. У легендарного остановилось. У легендарного, кстати, повторочка, да. А что, если я ее сюда закину? Типа вот. Оп-оп. Или что? Я могу забрать? Или нужно 10 прям? Походу, нужно 10. Ну, у меня таких скинов нету на 10. На 10. Так, кстати. 10 это 1000. На 1000. Чё на авики можно поставить на 1000? Выбирает вспышку от выстрела. Ну, Но... не знаю. Не знаю. Типа не нужен. Прицел тут мне нравится, в принципе. Мне нравится прицел. Вот магазин, магазин. Где у нас магазин? Так. Мешает время перезарядки. Нет. Дополнительное место. Да. Три тысячи. А, кстати, я бы и не купила, но 2 стоит. Я понял. А на дигл? Прицел. На дигл дают прицел. Так. Так, так, так, так. Я скорее дигл прокачаю. Мне на дигл бы желательно тоже прицел. А гранату можно? Нет, нельзя. Давайте... А сюда что? Ага, понял. Дигл тогда на последние 10 монет прокачаем. Прокачиваем дигл. Так, покупаем прицел. Так, магазин, ствол, прицел. Все. Теперь на дигле у меня тоже есть прицел. Вот. Такой у меня теперь аккаунт. И обязательно напишите, откуда у меня керамбит. Кстати, если вам понравится, то мы выбьем вот этот скин. Да. Мне он прям тоже нравится. И либо какой-нибудь другой нож. А, другой нож. Это типа у меня вот они ножи есть. Просто это скины. А я думал, типа, если ты.. тебе выпадает тот скин, то у тебя и появляется нож. Типа КФКС. Но, видимо, нет. Ну ладно, друзья, на этом мы уже будем заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.